Всем привет! Вот это рабочее место с компьютером AUSHA Z80. Вот он сама его мордочка, этого компьютера. К нему подключена клавиатура с интерфейсом без пополам. Вот этот вот синий разъемчик рядом с желтым, который идет на телевизор. При включении у нас клавиатура, кроме своего стандартного первого моргания, Дополнительно еще делают небольшую иллюминацию, которая показывает, что адаптер клавиатуры от PS по до ISCA кодов, он у нас инициализирован и все у нас работает. Вот мы можем это дело посмотреть. Смотрим на клавиатуру, вот эти три индикатора, включаем, моргнули, тэ -тэ -тэ, все, вот они у нас мигнули. У нас на мониторе заставка, мы можем включить режим CapsLog индикатор загорелся и задать команду ну, к примеру, там директория Enter, вот у нас директория так что все нормально работает все прекрасно работает по интерфейсу PS пополам но у нас возникла еще одна идея а как же подключить к нам клавиатуру с интерфейсом USB обычно всем требуется клавиатурам, так называемый режим хоста, но мы вспоминаем, что очень многие клавиатуры у нас содержат двухстандартный чип, который позволяет работать нам в двух вариантах, как в варианте USB, так и PS пополам. Вот давайте мы это дело и проверим. Вот мы достали первопопавшуюся USB клавиатуру. К сожалению, она у нас вот такая вот резина тряпочная разъем USB стандартным, как вы видите. И есть у нас старенький переходник. От PS пополам до USB. Поскольку он у нас зеленого цвета, вы прекрасно понимаете, что это у нас от бывшей мышки. Потому что зеленый цвет обычно подключались мышки, а клавиатуры подключались фиолетово-синим. Ну что ж, давайте все это дело подсоединяем и смотрим, что у нас получится. Вот, мы вставили разъем. Берем клавиатуру и подсоединяем сюда же. Как вы помните, при включении всей конструкции у нас клавиатура начинает мигать всеми светодиодами. Включаем. Как вы видите, светодиоды проморгались. Значит, наш контроллер Определил клавиатуру правильно, передал на нее управляющие коды, чтобы светились индикаторы. У нас компьютер заработал. Опять же, можем включить капслог. И точно так же задать команду, скажем, проверить директорию. Как вы видите, клавиатура прекрасно работает. USB клавиатура, подключенная к нашему контроллеру. Который рассчитан как бы только на PS пополам и AT. Разумеется, здесь есть у нас небольшие ограничения. Дело в том, что USB-шная клавиатура не должна содержать в себе USB-хабов. Сами понимаете, она тогда не будет правильно определять, к чему подключена. подключена. Вот. Ну и она обязательно должна быть двухстандартной. Но это легко определяется путем подключения через вот такой переходник к обычному персональному компьютеру. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем удачного дня.